Друзья, как вложить деньги в недвижимость и начать получать гарантированный доход от сдачи в аренду с первого дня и одновременно получать доход будущий от роста капитализации вашего объекта недвижимости? И сколько может составить такой доход? Сегодня мы об этом поговорим на примере известного уже вам объекта Валара Винцитора Я показывал его э, обзор э, на моем канале И самого проекта шоурумов И конечно же на месте показывал вам район застройки И опыт уже этого застройщика То, что он уже построил и успешно эксплуатирует Там есть на что посмотреть Ссылки будут в описании под этим видео Но сегодня я хотел бы поподробнее с вами остановиться Именно на доходности Поскольку этот застройщик один из немногих кто дает вам следующую схему Чтобы дать вам гарантию Того, что этот объект является Высоколиквидным и рентабельным Для сдачи в аренду Застройщик готов сам заключить с вами договор И выплачивать вам доходность В размере 8% годовых Чистыми гарантированно Что значит чистыми? Вы же все знаете, что за эксплуатацию недвижимости Взимается сервис чардж То есть сервисный сбор Куда входит там, уборка, охрана и все остальное Так вот, вы освобождаете как инвестор от этого сервис-чарджа на период действия договора. Речь идет о трех годах, три года с момента выплаты вами полной стоимости недвижимости вы получаете чистый доход и освобождены от издержек. Итак, и самое главное, у вас есть на выбор Два варианта. Либо вы берете рассрочку, с момента расчета уже начинает действовать доходность. Либо, если у вас сейчас есть тот капитал, который вы хотите заставить работать, вы можете сразу погасить полную стоимость недвижимости. И с момента погашения тут же будете получать гарантированный доход, несмотря на то, что комплекс сдается в первом квартале 2025 года, то есть примерно через 2 года, но уже начиная с момента заключения договора вы будете иметь доход. Во-первых, это полностью лишает вас всех рисков. Ну, то есть вы все знаете, что Дубай – это самая безопасная гавань в плане инвестиций в строящуюся недвижимость, потому что здесь очень жесткий контроль и надзор за этой сферой. Дубай Ленд Департмент, земельный департамент Дубая, жестко инспектирует все Стройки, и все взаиморасчеты идут через эскроу-счет. Плюс к тому, та самая гарантированная доходность, о которой я вам сейчас сказал, рост капитализации, который будет за счет, первое, роста стоимости недвижимости, за счет того, что она будет готовая. А второе, вы сейчас в курсе, что рынок растет и продолжит расти в ближайшие годы, но по меньшей мере мы прогнозируем 15-20% годовых рост цен на этом рынке. Окей, может быть и более сдержанный прогноз, но так или иначе, вы можете поищать Считать, что в сумме если сложить этот процент 8 процентов гарантированной доходности и прирост капитализации даже исходя из 10 процентов годовых то за эти 3 года вы получите еще 30 процентов доходности да но вы умеете считать я думаю не хуже меня если вы сейчас задумываетесь об инвестициях поэтому друзья я считаю проект валара Венцетора одним из самых недооцененных на сегодняшний день на рынке тому есть свои причины но основная я считаю, что это стилистика, в которой выполнен проект. На самом деле, ребята подошли очень тщательно к проработке деталей. Но вот честно скажу, по мне стиль не очень классный. Вот эта вот отсылка к викторианской эпохе, это не самое ходовое, так скажем, архитектурное решение на сегодняшний день. Это единственное, что как-то заставляет костно смотреть, может быть, кого-то на этот проект. Но по большому счету, какая вам разница, какого дизайна этот проект? Тем более, что качество исполнения высококлассное. Если этот проект в любом случае будет иметь спрос на рынке аренды, то еще раз, посмотрите, кто не верите в, в мой обзор, где я пока их Валары Бульвар, где эксплуатируется огромное количество коммерции и все это в заботливых руках этого же застройщика. Проект Валары, третий по счету, и соответственно у его управляющей компании, у застройщика уже будет накоплен опыт, чтобы этой недвижимостью успешно распоряжаться скажете, кому интересна такая доходность или у кого есть лучше так сомнения какие-то на, на счет этого, пишите обязательно в комментариях, мне интересно, что вы выскажете. Ну а сейчас давайте поговорим о ценах. Значит, чтобы войти в этот проект, минимальная порог входа, это студия, цены на нее составляют примерно от 620 тысяч дирхам. Причем, имейте в виду, что с 1 марта цены будут повышены, потому что эти цены сейчас действуют еще объявлены, наконец, прошлого года а мы все знаем что за последние два месяца как и всегда на пороге нового года цены ощутимо подскочили новые проекты которые сейчас запускаются уже существенно дороже тех что мы видели скажем там в середине прошлого года поэтому с учетом того что и большая часть апартаментов распродана вполне логично что цены конечно же вырастут но хорошая новость заключается в том что сейчас есть еще из чего выбрать и вы можете успеть забронировать апартаменты именно по текущей стоимости. Сейчас, кстати, в резерве еще есть целый восьмой этаж полностью. Там он будет снят из резерва. Но, видимо, уже по новой цене. В общем, в любом случае, те из вас, кто мне напишите, и я э, дам вам вариант, какой юнит взять самый хороший, самый ликвидный. Студии начинается от 620 тысяч. One bedroom начинается от 980 тысяч дирхам. Отличный one bedroom. Давайте же я покажу вам, как это выглядит. Вот, смотрите, просто напомню вам, вот все это оснащение и вот так отделка все это входит естественно вместе с техникой входит в комплект назовем поставки вот такие вот интересного решения стены с подсветкой вот такой шикарный санузел но вот про стилистику я уже говорил давайте о вкусах спорить не будем кому-то нравится кому-то нет если вы берете как рабочий инструмент поверьте мне в дубае весьма разношерстная публика я имею в виду национальности страны происхождения и вот такая вот золотой лоскут он находит своих почитателей. Но не будем отходить далеко от темы. Давайте разберем все нюансы более подробно, что касается как происходит выплата, на какой счет она происходит, на основании чего. Итак, если вы хотите получать доходность сразу же, вы заключаете два договора. Первый стандартный Sale-Price Agreement это договор купли-продажи, который будет регистрироваться в Dubai Land Department. И второй это будет Leasing Agreement. То есть это сразу же заключаете договор аренды. Все формы, и шаблоны этих документов у меня есть. Я вам предоставлю на рассмотрение пишите мне на WhatsApp и все вы вышли посмотрите. Здесь есть еще раз повторюсь разные э, сценарии, что касается с вашей стороны оплаты. Первый это если вы сразу все погашаете полностью стоимость квартиры. Второй если вы берете рассрочку до конца строительства и там будут уже немножечко другие формы документов. И третий еще есть вариант, когда у вас пост пост-handover payment план рассрочка на более длительный период, чем стройка. Но здесь уже естественно никакой доходности речь быть не может. Ну как бы вы даже если вы инвестируете, значит вы получаете тот доход, если идет отложенная какая-то оплата, то вы можете, конечно, самостоятельно потом эту квартиру сдавать в аренду, окупать с нее там оставшиеся платежи, но это уже своими силами. Что еще немаловажно, застройщик не навязывает свои услуги вам. Это не та ситуация, где вы приобретаете отельный юнит, номер в отеле, где вам, а, ну, где вы не можете никак эксплуатировать его как недвижимость, вы просто можете получать доход и все. И дальше ждите, когда там ваш отельный оператор заселит и будет вам какую-то отчетность давать, не всегда это прозрачно. То есть, когда вы покупаете отельный юнит, вы можете забыть об этом, вы жить там не будете, только получать доходность. Здесь же, по вашему усмотрению, вы можете расторгнуть договор, вы можете не продлевать его. И вообще говоря, дом этот просто жилой, то есть, это не отель. Этот э, бонус касаемо начисления гарантированной доходности лишь является таким жестом о том, что застройщик вам гарантирует, что этот объект будет рентабельным. И в дальнейшем вы можете продолжить или Перезаключить договор на новый срок Управлять самостоятельно своей недвижимостью Или проживать там сами Здесь уже решать вам Есть еще один застройщик, к слову Который предлагает примерно такие же условия Это уже знакомая вам по моим обзорам Компания Самана У них есть сейчас несколько актуальных проектов И там тоже вы можете выбрать Либо пост хендовер payment план То есть максимально длительную рассрочку Либо при единовременном расчете Гарантированное начисление доходности Но там не так э, тщательно процесс проработан, они не являются управляющей компанией, кто будет сдавать в аренду. Они просто грубо говоря делают вам завуалированную скидку при полной оплате. Здесь же ребята действительно проработали механизм доверительного управления и дают это вам как единую услугу от лица компании-застройщика, что безусловно оно снимает гарантированно с вас всю головную боль. Ну что же, друзья, напомнил вам об этом проекте. Поверьте мне, что он действительно является одним из наиболее недооцененных. Я наблюдаю сейчас за тем, как растут цены у Бенгати. Были там 500 8620 тысяч дирхам за однушку сейчас стали минимум 750. При том, что этот совсем простенький проект по уровню оснащения и отделки, он гораздо ниже, чем предлагаемый вот здесь сейчас этим застройщиком. А есть и другие примеры того, насколько сейчас уже поднялись цены просто банально за счет вымывания бюджетных предложений из рынка. А здесь вы получаете прошлогодний ценник, вы получаете проверенное качество, то есть этот застройщик, который не первый свой проект вам предлагает к покупке. Кстати, район тоже очень классный. Арджан. Он во многом лучше, чем GVC. Я, ну, я там был на месте, показывал все. Вы можете посмотреть в видео своими глазами, как он выглядит. Так что я очень ценю это предложение и возможность это транслировать вам. Пишите, кому это интересно. Скину вам информацию на WhatsApp. И, конечно, с вами был Даниил из города мечты, города Дубай. Всем до новых обзоров.